Спасибо, что запустили. собственно, Как Ой, давайте Я рада вас видеть, господин Грамм. Я тоже очень рад, сюда. Но, по-моему, вы покидаете Париж. Да, господин Грамм. Мне кажется, что после того, что произойдет сегодня, полетят многие головы, а Бастилия приобретет новых постояльцев. Мне бы не хотелось оказаться в их числе. Вы меня пугаете, сударь. А что же должно произойти сегодня? Скоро узнаете. Всему свое время. И куда же вы направляетесь, госпожа Габриэль? Есть могущественные люди, которые сочтут за честь оказать мне гостеприимство. В любом случае, я желаю вам доброго пути сюда. Благодарю вас. Ах, граф, если бы вы не были так заносчивы и непреклонны, я, может быть, и сказала бы вам одну вещь, которую вам полезно было бы знать. Но ничто не дается даром. Трогай! Извините, государь, это от усталости. Позвольте мне покинуть вас и вернуться к себе во дворец. Да-да, конечно. И постарайтесь поскорее прийти в себя, ведь господин де Монсоро приготовил для нас славную охоту. <звы> Теперь, сын мой, пригнись, а я встану на цыпочки. Вот и я, отец мой. Я пришел к вам, как грешник, искать покоя в вашем уединении. Благодарю вас, господа. ступаете с миром. Я и так вас достаточно утомил. Ваше Величество, а я? Вы также можете быть свободны. Ну что? Король, в аббатстве один, один. Братья, наконец-то Валуа у нас в руках. Я думаю, что вы правы, сестра. А я так не думаю. Ну почему? Да потому. Потому что я не уверен, что у нас хватит ополчение, чтобы выдержать натис господина Де Криона, его гвардии. У нас есть кое-что получше ополчения. Мы сделаем так, что ни один мушкет не выстрелит ни с той, ни с другой стороны. Что вы хотите этим сказать? По-моему, небольшая бытасовка была бы не лишней. Хм. Ничего не поделаешь, сестра. К сожалению, на сей раз ты будешь лишена такого развлечения. Когда короля схватит, он позовет на помощь. Но никто его не услышит. А потом мы заставим его убеждением, а может быть, силой, не открывая ему, кто мы, подписать это отречение. Город будет оповещен об этом отречении. И это, безусловно, настроит горожан и солдат в нашу пользу. То есть, в пользу победителей. Хм. План хорош. Тем более, что теперь он не сможет уже сорваться. Ну как вы не понимаете? Мы слишком рискуем. План несколько жесток. Король откажется подписать отречение. Он храбр и предпочтет умереть. Пусть и тогда пусть умрет. умрет. Никоим образом. Никоим образом. Я хочу наследовать монарху, который отречется и которого все за это будут презирать, но я совсем не хочу сесть на трон короля, которого убьют и которого все будут за это жалеть, а меня будут называть узурпатором. Вы меня поняли? Вожу ваше величество в склеп. Мы украсили его, как могли, во славу короля небесного и земного. Хорошо, отец. Мой. Король спускается в склеп. Приготовимся, братья. Отец Фулон. уже пришли, государь. Держите на исповедь да, да конечно я готов я давно ожидаю этой исповедь это здесь да государь здесь спасительная гавань Здесь-здесь. Так. Вот и ты. Ты, навуходоносор, вот и ты, еретик. А это вы ко мне обращаетесь, брат мой? А, а кому же еще то Конечно, к тебе. Да найдется ли на свете такое бранное слово, которое бы не подошло для тебя? Брат мой? Я тебе не брат, нет. Здесь у тебя братьев нету. Как так? Давно я размышляю над одной проповедью. И ты ее услышишь. Как всякий истинный проповедник, я делю ее на три части. Во-первых, ты тиран. Во-вторых, сатир. А в-третьих, ты, ты незложенный монарх, понял? Незложенный монарх? Что вы говорите, брат мой? Да, именно, незложенный монарх. Тут тебе не больше, удрать не удастся. Значит, это западня. Сообразил, наконец, Балуа, король всего лишь человек, пока он еще человек. Это насилие, брат мой. А ты что думаешь, что мы тебя заперли здесь, чтобы с тобой нянчиться? Но вы говорите, как безбожник, вы погубите свою душу. Ой, ну хватит, хватит умничать-то, хватит. Ты готов, Было. К чему? К тому, чтобы отречься от короны. Мне поручили предложить тебе это, и я тебе это предлагаю. Но, но вы же совершаете смертный грех. Ой, ну ладно, вылова, давай отрекайся. А? От чего? От французского трона. Чего у тебя еще-то есть? Нет. Лучше смерть. Пожалуйста, тогда ты умрешь. Но у меня есть друзья. Я, я буду защищаться. Хорошо, возможно. Но перед этим тебя убьют. О, Господи, дайте хоть минуту подумать. Ни минуты, ни секунды. Все. Пусть подумает. Отец, город, вы слишком усердствуете, брат мой. Можете подумать, государь. Благодарю вас, отец мой. Подумай, ну, уж так и быть. Есть известия об отречении короля. Пока нет, монсеньор. Ты был во дворце Гизов. Да. Похоже, что там никого нет. Огни погашены. Господи, что же все это значит? Если бы все свершилось, то они были бы уже здесь. Да, конечно, она отправилась в биарный к этому наварцу. Кольцо сжимается, послушай религию, а если послать, записи. А? Господин написи во дворце, сеньор. Как он здесь? Да. Позови. А Оставьте нас. Ты решил изменить свои планы, Бюсси? Нет, манценьер. Я зашел во дворец, чтобы проверить посты и сообщить охране пароль на сегодня. Ты верен... ...своим обязанностям, капитана моей гвардии? Мои обязанности выполнены, монсеньор. Разрешите мне удалиться, поверьте, я очень спешу. Мне жаль... ...расставаться с тобой. Но если ты так хочешь... Я благодарю вас, мансеньор. Это уже полчаса. Это невозможно дольше терпеть. Если он не может сам, ему нужно помочь. Ну что, подумал? Подумал. Согласен. У меня нет выхода. Согласен. Что, правда? Эй, дам! Готово! Он согласен! Господи, слава Ему этот акт а, нужна его подпись. Разумеется. Все, он согласен. Ага. Это, это надо подписать. Подпишет. Подписывай. Я должен это подписать? Нет, нет, я, сказал, я не буду это подписывать. Подпишешь? Никогда. Нет, вам не заставить меня никогда. Не заставить, да. Нет, не заставим, не Я это предвидел. Я согласен, да? Брат, ступайте. Пусть все вооружатся и будут готовы. К чему? Ко всему? раз тебя спрашивают нет, нет, подписывай я сказал нет У? нет я тебя всегда ненавидел толор всегда теперь я тебя еще к тому же и презираю я говорю подписывай я говорю подписываю эту возьму и удавлю тебя здесь собственными руками Ну подождите подождите, подождите я еще подождите, не верил подождите, себя всевышним он должен не спаслать mm. несмирение ну что, он не хочет подписывать дайте мне еще подумать Пусть подумает. Спасибо тебе, добрый христианин. Бог не оставит тебя. Спасибо. Думай, думай. У него действительно расслабление мозга. Каким бы он ни был слабоумным, я все равно не откажу себе в удовольствии постричь его. Мы оказываем Франции большую услугу, свергая его строна. Надо торопиться с подписью. Подписывай. Подписывай, Валуа. А что будет, если я не подпишу? В таком случае, в таком случае вы погубите себя. Вы и так уже мертвы для мира. Так не заставляйте ваших приближенных убивать человека, который был их королем. Угу. Да. Мы обрадовались, ждёте помощи, но у меня есть возможность. Умереть, если вы всю секунду не подпишете. Подписывайте, подписывайте немедленно. Но не тяни время, Валуа. -ва. Подписывайте. Девиперо. Подписывайте. Подписывай. Ну, подписывай, я сказал, быстрее. Господа, господа, господин герцог, Королевская стража во главе с Крионом. Они сломали ворота, аббатство окружено. Крепость не остается на милость победителя. Имея такого заложника. Подписал. Подписал. Слава подписал. Господи, значит мой король. Держите, спрячьте эту драгоценность, брат мой. Все Нет больше никакого короля. Что? Кто же это сказал? Я. Я, отец Коранфло. А ну-ка, в саде этому дурню пуль в брюха. Ходит, господин Гриен. Решетка заперта. Ищем ключи. А кто там внутри? Еще не знаю, ваше величество. Отсюда плохо видно. Мы пропали. Что это? Ну, так что же вы стоите? Ломайте решетку! Слушаюсь, государь. А ну давай! Сейчас. Эй, есть там кто-нибудь? Да ну, идите Ваше Величество. А, это вы, отец Фулон. Что вам угодно, государь. Верните-ка мне моего шута, а то он тут решил заночевать в одной из ваших келей. Ха, а он мне очень нужен, мой Шихо. Я без него скучаю сидите, в Лувре. Господи, пошли мне покой и веру. Господи, прости грехи мои, тайные и я. Пошли мне наследника, Господи. Скучаешь, зато я очень весело провожу время с сыном. Тот, кто нанесет ему хоть царапину, будет повешен. Быстрее! Быстрее, <с черт! А? А? тоже так. Сударь, они наверняка попытаются уйти через подземный ход, а там их ждет швейцарская стража. Так что ягнята угодят прямо в пасть к волну. Со мной быстрее, быстрее, братья, быстрее. Не отставай, сестра. Сестра. что-то не так, потому что первые из них должны были уже вернуться. Государь, я посмотрю, не нашли ли они какой нибудь лазейку. Шико, куда ты, друг мой? Вернись! Давай! Быстрее, быстрее! Э -э -э -э -э. Кто идет? Это я, Шико. Ладно, оставайтесь на месте. Простите меня, мой добрый сеньор. Простите своего недостойного друга. Я же не знал, что это вы. Я не знаю… Остальные. Они убегают. Как? Как? Быстро. Они так быстро бегают, оказывают. Я понимаю, каким путем? Через от Какую отдушину? Через отдушину в часовне. Я расскажу вам все подробно, мой… Рассказывай. Господин. Я расскажу вам все подробно. Ну. В конце подземного хода стоит стража, и они об этом знают. А они вовсе не хотят, чтобы их повесили, поэтому они побежали другим путем, который знают только они, который выводит в часов. Какой в часов? Часов не около кладбища, а там есть отдушина. Из этой отдушины идет ход, который выводит на улицу Сэнджа. Ну, no. Сэнджа, ну вы знаете эту улицу. Ну, ну, ну, ну! Ну-ну, самое страшное в том, что от небольшая, а Бог покарал меня такой тучностью. Мое проклятое пузо, чтоб ему пусто, оно не прилезает туда. Они взяли и вытянули меня за ноги, чтобы я не загораживал дорогу другим. А герцог Маецкий у него тоже задница в во. Ну, ладно, Он тоже хватит. застрял. Так Прекрати они ему вытаскивали. Щашеведи меня. Туда. Куда? Как от Какое это? А, да-да-да-да! Понял? Мой господин, я <свист> уже <свист> не, не бейте меня, пацан, Я отведу вас и так, так быстро, как только смогу! Наконец-то! понятно все сбежали Господи. Господи, не так ли миссир фулон но почему не возвращается шико похоже на ловушку государь если с моим шутом что-нибудь случится я лично займу с вами Никогда не буду. Господин, сделаешь так, чтобы Майденский еще торчал в отдушине. куда он денется? Сюда, сюда, мой господин, муж уже уцели. Вон он, подлый змей. Тише, Павел. Тихо, я. тихо, тихо. Вон он. Я просто потихонечку. Я чувствую, что продвигаюсь. Не быстро. Господи, ты услышал меня. Вот. Сумер Христова! Сумер Христова! Сумер Христала! Сумер Христала! Сумер Христала! Сумер Братья, тяните, еще немного, еще чуть-чуть, осторожно. А, это ты презренный монах, это ты заговорщик, это ты предатель. Сейчас. Молчите, простой получишь сполна, они принимают вас за грантло. Получаешь же, недостойный монах, вот тебе. Вот тебе! Вот тебе Вот тебе зале! <nt> <roi> вот тебе за Вот тебе зале! Да, вот тебе Вот тебе зале! Вот тебе Вот тебе зале! Вот Вот тебе зале! Вот Вот тебе зале! Вот тебе вот тебе брат. ура! Брат. <свистит> Господин почему Шико! Мне было угодно богу Господи, я не буду подставить г мне вместо твоего непристойного сада сиятельные ягодицы герцога Маенского, которому я задолжал в тьму палочных удар. И уже семь лет, как на них растут проценты. Ну почему? Это, почему? Это Шико. Да я Шико! Недостойный слуга Его Величества! Секунд, я слабая рука приняла на себя детский труд, наставив себя на путь. Я думаю, мы критики. Ваше высочество, герцог Маенск. Гранфло. Что с тобой? Гранфло. Гранфло. О, это вы, господин Шако. Вот как, значит, ты не умер. Умер? Нет, ты не умер. И теперь ты получишь по заслугам. Нет, нет, я не верю, господин Шико, что вы отдадите меня моим преследователям. Отдам, Каналья. Господин Шико, нет. Нет, вы не отдадите меня им. Меня. человека, с которым вы съели столько вкусных обедов. Меня, который, по вашему уверениям, с таким изяществом пьет вино, что достоин звания короля бутылки меня, который съел столько пулярок, приготовленных по вашему рецепту, и так съел, что от них оставались одни только косточки. Нет, вы этого не сделаете, господин Шико, нет. Вы смеетесь? Конечно, смеюсь, скотина. Значит, я буду жить. Возможно. Невозможно, а точно. А возможно и нет. Нет, да, не да. Потому а сие... что вы бы никогда не смеялись, сие... если б мне грозила смерть. Сие решаю не я. Сие решает король. А... Только он имеет власть над жизнью и смертью. Тогда я умру. Шико! Шико! Шико! Я здесь, государь! Шико, ты жив? Жив, жив. Как я рад! Господи, я иду к тебе! Где ты? Господин Шико! Шико, Государь, рад вас видеть. А тебе-то что? Как что? Как что? На радостях хоть готов будет сделать для вас все что угодно. А вы попросите у него для меня помилования, да? У кого? У подлого Ира, да? да? Ой, не надо так, киньше, лучше услышать. Киньше, ну я прошу вас, господин Жико, ну попросите вы у него. Для вас это Шико. вот, а для меня ну, это ты? очень я важно. Не вижу. Господин Жико, давайте, Шико. давайте, ну пожалуйста. Ну где же ты? Я здесь, здесь. Сюда, государь я рад, что с тобой ничего не случилось. Ну, что, сколько вы их захватили? Ни одного. Они должны быть нашли какую-то лазейку. И все удрали. Это вполне возможно. Ну. Ты их видел? Еще бы. Я их не видел. Всех первого до последнего. Ты их узнал? Нет, государь. -как, как ты их не узнал? То есть я, конечно, узнал, но лишь одного до этого. Да и что? Не по лицу, государь. Кого ты узнал? Герцога Маенского. Ты кто? А ну пошел, пошел! Давай, давай, давай, давай! Размагиншиков! Вы, оказывается, захватили пленного! Ой! Ой, ваше величество! Молчат, молчу, мой господин, молчу! Правильно. Молчи и молись, предатель. Ваше величество. Посмотрите на этого монаха. Проповедник Гранфло. Он самый. Хм, попался? Заговорщик. Попался, предатель. Попался, мракобес. Погодите, государь. Погодите. Я должен посвятить вас во всем. Возблагодарите Всевышнего за то, что он позаботился о том, чтобы появился на свет этот святой человек. потому что именно он спас всех нас. Спас? Да, государь, да, спас. Потому что он рассказал мне о заговоре. Хм. Так что, если враги Вашего величество, его найдут, можете считать его покойником. Ты так думаешь? И не сомневаюсь. А? Ну что ж. Достойный человек. Мы возьмем его под свое покровительство. И это правильно, государь. Потому что это слуга каких как малых. Раз он столько сделал для нас, займись им, дружок. Государь, когда он со мной, он не испытывает недостатка ни в чем. Да. Позаботься о нем как следует, сын мой. Господин Крион, я забираю моего святого. Как вам угодно. Но как только ты устроишь его, возвращайся в Лувр. Мы еще должны позаботиться о наших друзьях и подготовить их к завтрашнему дню. Я вернусь через час, государь. Вставайте, пресвятой отец. Бебень, я это заслужил. Заслужил. Что он говорит? Государь, я пообещал ему покровительство Вашего Величества. И он, в осознании своих заслуг, говорит, я заслужил это. Бедняга. Он столько пережил. Благодарю Его Величество. А за что? -а. Благодари, скотина, потом узнаешь. Как он страдал! Ваше лицо. Да, да, я знаю, что вы для нас. Не, не я, я вас дам вам по заслугам. так люблю, Шикон, не задерживайся. Да. подожди, Спасибо, ваше. Спасибо, лицо. Вставай, скотин. И благодарен не короля, а благодари Всевышнего за то, что у тебя есть такой друг как Шико, а у Шико доброе сердце. Спасибо тебе, Всев... Ой. Спасибо тебе, Всевышний. Аминь. Вы меня очень огорчаете, судя тем, что отправляетесь на свидание, вместо того, чтобы лежать в постели. Человек плохо дерется, если он плохо спал ночью. Я дерусь безо всякой охоты, мой дорогой лекарь. После крупного прогресса в карты или когда я недоволен собой. Но когда на сердце у меня легко, я выхожу на поединок весело и беззаботно. Завтра, мой друг, я буду драться великолепно. Завтра вам предстоит небывалый поединок. Охрыми. Когда моя рука держит шпагу, то она так с ней срастается, что каждая ее частица становится моей. С этой секунды шпага это моя рука. И моя рука это шпага Реми. А клинок никогда не уступает. Да, но он иногда притупляется. Не бойся ничего, Реми. Могу ли я вас сопровождать, господин граф? Пошли. Пошли по дороге, мы будем разговаривать о ней. После радости видеть женщину, которую любишь, я не знаю большего счастья, чем говорить о ней. Да, но бывают и такие люди, которые радость говорить, они ставят на первое место. Пошли! Господин граф, что с вами? В последнее время ты скучаешь, мой дорогой Рами. Хм. Боюсь, что да. Да. С тех пор, как я расстался с господином де Монсоро, мне кажется, что в сутках 48 часов. А любовь? Что? Я же вам говорил, Сундри, что любовь для меня лишь предмет научных наблюдений. Ай-яй-яй. Значит, с Гертрудой покончено. Да бесповоротно. Однако. Скажите, сударь, а вы уверены, что Мансаро нет в Париже? Убежден. Приказ отправляться в Кампхень был отдан ему королем сегодня утром при всех. И все-таки вы делаете ошибку. Какую? Вспомните старый миф. Именно Венера разоружила Марса. Ах. Ну ладно, раз с гертрудой покончено, прощай. Я вас буду ждать. Зачем? А затем, чтобы быть уверенным, что через два часа вы вернетесь и хорошенько выспитесь перед поединком. Не волнуйся. Я помню о поединке. Через два часа я вернусь домой. Договорились. Прощайте, господин Ган. Прощай. Это вы, господин Добюсси? Да, я. А мы вас давно уже ждем. ЗВОНОК